Еще раз здравствуйте, приятели. Моля ви, дайте знак, дали всичко се вижда нормално. Би трябвало да се вижда нормално. Разговора ми с Олексий Кафтан, который журналист от украинского издание и на русский се публикува на този сайт. Деловая столица. я пред... предлагаю вам начать разговор о Том как вы объясните сегодня, что такое, что означало понятие до, в годы до Первой мировой войны европейский концерт? Как это сейчас относится к ситуации в Европе? Можем ли сделать какой-то параллел? А, да, а, пожалуй, ну да, вы так с места в карьер начали. Хорошо. Я просто скажу нашим зрителям пару слов да, о том, что изначально, прежде, когда мы договаривались об этом интервью, я зацепил тему Европейского да. концерта наций, собственно, этим и обусловлен вопрос. Да. А, вообще, что такое европейский... Да, европейский концерт? Ну, собственно говоря, это порождение Венской системы международных отношений, это результат наполеоновских войн. Это результат договоренности между победителями, союз трех императоров и так далее. Если очень коротко, это великие державы договариваются между собой поддерживать баланс сил. Да. Все. То есть в отличие, в принципиальное отличие от блоковой системы состояло в том, что это, этот баланс скорее напоминает эквилибриум. Да. То есть это э, не постоянное противодействие, да? Это э, постоянное взаимодействие, постоянные перетоки. То есть одним из условий э, европейского концерта, то есть, э, то есть я хотел бы выделить два условия европейского концерта. Условие первое: э, все диктуют интересы великих держав. Условие второе. Э, а, ну и малые державы, малые народы, соответственно, им так или иначе подчиняются. Они входят в зоны интересов, идут в кельваторе у великих держав, которые, в общем-то, и определяют, кому как жить. Момент второй. В пределах этой системы, в пределах этого постоянно меняемого колеблющегося баланса, государства могли менять партнеров и союзников. Но так, чтобы, собственно говоря, вот эта вот система весов, да. она оставалась более-менее стабильной. Да? То есть поддерживаем равновесие. Ну а теперь давайте посмотрим на то, как это применимо в настоящее время. Это, а, наверное, можно, можно еще один да? уточняющий вопрос вам задать. В то время европейского концерта, в годы до Первой мировой войны, на болгарском, я думаю, что и на русском тоже правильно называть, называть ее великой войной. Большая, big war, большая война. И русские а... не любят этого названия. Почему? Это очень интересный вопрос. Вообще, Первая мировая, как да. таковая, очень долгое время было практически ну, целенаправленно стиралась из памяти, как в Советском Союзе, так, собственно говоря, и в нынешней России ее тоже очень не любят. Не любят по массе причин. В Советском Союзе ее не любили, называли империалистической войной, да то есть э, войной, в которой как бы союз не имел ни малейшего отношения, хотя ага. э, Россия была одной, одной из ключевых сторон в этом конфликте. А, вот э, вроде, вроде когда это новейший режим, который не несет ни, никакой да, ответственности да. за... Это два... было, было в то время, когда коммунисты не любили царизм. Да. да понимаю что любопытно сейчас ничего практически не изменилось то есть отношение к первой мировой у, у, в россии у, у российских верхов в общем то у российского народа оно э, осталось таким же это но ну, не то чтобы это не наша мол война. Да? Но эта война, о которой среднестатистический русский, независимо от его положения в обществе и занимаемой должности, имеет очень смутное представление, это нечто далекое из области легенд. Да. По большому а, счету, да, Ну, то ли дело Вторая мировая, точнее, тот период Второй да. мировой, который в России принято называть Великой Отечественной. Понимаю. В том состоялся и мой вопрос. Ну, как, как себя... Она практически, мировой, она ее практически Понимаю. Как себя чувствовали в то время европейского концерта маленькие народы, маленькие народы? Да. Слышимся? Нормально? Связь перервалась. Я... А я? Да, я слышу. Слышно меня? Да, да, да, да, да. Слышимся. Окей. Okay. Приятели, връзката прекъсна. Моля ви, стойте на линия. Сега ще го избера отново. За да продължим разговора. Там, откуда мы преди малко. Така, мисля, че... Вечер... Нормально слышимся, да? Связь перервалась. Да, да. Окей. Okay. Так. Мой вопрос фактически был, э, состоялся в том, как себя чувствовали в то время, во время европейского концерта до Первой мировой войны, маленькие народы, маленькие нации, маленькие государства. А, ну, давайте взглянем на карту в период а, от 1815 до 1914 года. У да. а, малых государств появилось за это время не так уж и много, да? Можно вспомнить результаты Балканских войн, да, когда, когда народы Балкан получили свое государство, скажем так, осторожно, причем не все народы, отметим, Румынию, Болгарию, да, сербов, которые начали строить свой государственный проект, ну и так далее. То есть здесь говорить о том, что малых о малых государствах, которым как-то жилось, можно в очень ограниченный период времени, да, между 15 и 1914, 1815 и 1914 годами. А что касается малых народов, и не очень малых, они так или иначе были разделены между империями, здесь не, ничего не изменилось практически, и так или иначе им приходилось выполнять волю правительств великих держав. Понимаю. Окей. То есть, э, скажем так, э, европейский концерт, я не, я не ошибусь, если так э, обобщу. Европейский концерт был благоприятный для э, великих сил, но не очень благоприятный для маленьких э, государств. Правильно? Ну, это э, скорее можно говорить о, о, да, о компромиссе империи. Окей, спасибо. Переходим в настоящее время. Прошедшая неделя для Путина, как вы ее оцениваете? Мне кажется, я согласюсь с, с несколькими журналистами, которых я слежу на русском языке, которые определяют эту неделю как самую успешную внешнеполитическую неделю для Путина. Вы с этим согласны? Я бы сказал, что это самая успешная неделя за, ну, за последний год точно. Да. Опять же, нужно, нужно здесь определять, здесь нужно разводить две вещи. Действительно, да. действительно успех, которые мы видим по телевизору, успех показан. Да. Это не всегда одно и то же. То, что, то, что, то, что с Путиным здоровались, жали ему руки. На саммите большой двадцатки Трамп, Мэй, Меркель, встреча, опять-таки, с Макроном, это, да, это понятно. Это безуслов, безусловный успех, по крайней мере, картинка складывается благоприятной для Путина. А, в то же время, то, о чем они говорили, все-таки, так или иначе, осталось за кадром, хотя я думаю, что и здесь в значительной мере придется констатировать, что э, этот саммит, в отличие от предыдущего саммита аргентинского в Буэнос-Айресе, э, был все-таки для него, безусловно, успешным. Связь нормальная. Вы вопрос слышали, да? да. Как, какая ваша оценка факта, что э, Российская Федерация была принята обратно в Пассе? Ой, это больная тема для Украины. Знаю, да, поэтому да. задаю вопрос. Да. Смотрите, мое личное мнение, я дам вам, наверное, немножко украинскую перспективу этого вопроса, поскольку она так или иначе связана с тем, что произошло в Пасе. Во-первых, здесь... Ну, ну, нужно uh, отметить, что предыдущие пять лет uh, Украина последние да. пять лет очень настойчиво uh, старалась uh, сохранить статус-кво, uh, то есть сохранить uh, такое положение, при котором российская делегация не будет присутствовать на заседаниях ПАСИ. Uh, в то же время... И, uh, да, у нас э, достаточно активно, достаточно такие болезненные дискуссии сейчас ведутся, кто же виноват в том, что россиян все-таки в пасе пустили, то есть вернули. А кто-то говорит предыдущий президент Петр Порошенко, кто-то говорит нынешний президент э, Владимир Он, Наверное, сказал, что каждый из них виноват по-своему. В, ну, наверное, даже и степень этой вины оценивать не стоит, поскольку есть, опять-таки, третья сторона, есть европейские государства. Да. Значит, то, как мне это видится, с нашей стороны мы очень неплохо отстаивали свои интересы, играя в ценности. То есть, играя на европейской, на европейской политике ценностей. Да. Да. Наш интерес как раз и состоял в наказании агрессора, и защита слабых в той или иной степени – это одна из ценностей, которая декларируется на европейском уровне. В то же время вопрос стоял... И все более остро о взносах, которые, которые Россия за участие в Совете Европы не платит. То есть ситуация money walks, money talks. Да. Только все-таки не money walks, да? Money talks. Да. Понимаю, да. Я, например, не знаю, могла ли Украина чисто технически... Скажем, взять пятерку самых богатых людей Украины и, покло... и, и погасить задолженность России. Вот. И, но это, э, эта версия, по крайней мере, обсуждалась здесь у нас. А, в то же время стоит отметить огромнейший профицит бюджета Германии, которая точно так же, если бы она действительно отстаивала европейские ценности, могла бы без особого для себя ущерба эту сумму погасить. Там речь шла о 30 миллионах евро, что-то 32 миллиона в год. Да? Вот. Ну, и не в этом была проблема. Проблема была в другом. Проблема заключалась, ну, с нашей стороны, проблема заключалась в недостаточной активности президента, в общении, который ездил и в Париж, вы знаете, и в Берлин, общался с, с президентом Макроном и с канцлером Меркель, но оказался недостаточно настойчив. Хотя в то же время, я, я полагаю, что решение о возвращении России было принято гораздо раньше, чем Зеленский даже был избран президентом. Дело не в этом. Да. И дело даже не в деньгах, не, не во взносах, которые Россия платит в ПАСЕ. Есть несколько моментов. Момент первый – это то, что европейцы склонны разводить разные треки, да, то есть они могут одновременно и включаться в политику санкций против России и вести бизнес as usual», uh -huh. И договариваться о строительстве Северного Потока второго, они э, говорят, это же разные вещи. Да? На, на площадке НАТО, на площадке Евросоюза и на площадке э, ОБСЕ э, или ПАСЕ, э, вот да, я назвал эти четыре разные площадки, и они могут вести себя совершенно по-разному. Да, ну или по крайней мере, с некоторыми отличиями угу, угу, угу. Э, для них. В этом проблема нет. Но здесь можно списывать и на различия, и на, на разнонаправленные интересы. Да, если мы говорим о Германии, это интересы и бизнеса, это интересы и политические, и внутриполитические, и внешнеполитические. В общем, это такой себе клубок. Но а, в то же время, а, безусловно, стоит отметить, что тем же немцам очень выгодно восстановить бизнес из с России и... А, как бы не завершил и завершить войну в Украине, которую Россия ведет против Украины, как не будет завершить. Да. То есть у нас интересы совершенно различные. Для Украины важно отстоять свой суверенитет и да. завершить войну с Россией, с поддерживаемыми, опять-таки, Россией боевиками на своих условиях. Понимаю. Для, Ев для Европы важно просто за завершить войну как-нибудь. Да. Это совпадает в общем и целом с интересами России, поскольку это как-нибудь означает, что э, завершать конфликт э, будут за счет Украины. Понимаю, да. Это, более слабой стороны. Э, это первый момент. Второй момент. Что касается нашего расчета, Дело в том, что э, прагматизм доходящий до цинизма, прагматизм, это такая же европейская ценность, как и права человека. Вот, собственно говоря, и все. Да? То есть, э, здесь вопрос в приоритетах, когда речь идет о моем кошельке, э, почему, я, почему у меня должна болеть голова о каких-то соседях Евросоюза, ну, условно говоря. Да, понимаю. Вот это я тоже могу понять. Окей, okay. продолжаем дальше. Мы подошли к интервью Путина к э, газете или как это изданию Financial Times. Financial Times да. да, короткий вопрос. Как журналист, жур, как вы оцениваете поведение журналистов, которые задавали ему вопросы? У меня такое впечатление, что вопросы писались в Кремле. Окей, okay, далее. Uh, какие самые важные акценты, скажем, два или три из этого интервью, которые вам uh, сделали впечатление? Uh, знаете, что касается акцентов, здесь uh, важно, мне кажется, подчеркнуть, что uh, даже если я назову эти два или три акцента, они так или иначе будут связаны одной, uh, одной темой. Да. Uh, тема смерти либерализма в глобальном масштабе, да? то есть э, либерализм мертв утверждает Путин, да. и э, на эту же тему нанизываются все остальные тезисы о том, к как ведут э, или как какие ошибки были у Ангела Меркель, чего не стоит делать э, Макрону, ну и так далее. да, То есть э, основополагающий вот этот вот момент, принципиальный, вокруг которого строится интервью, это тезис о смерти либерализма в глобальном масштабе. Понимаю. Это очень важный тезис. С одной стороны, это при... привет Фрэнсису Фукуяме. Конец да. истории. Конец истории, совершенно верно. Но там конец истории, как раз это либеральный рай. Здесь конец истории, это смерть либерализма. То есть, ответ совершенно очевиден. А... А, второе, да. Не случайно это интервью появилось как раз накануне саммита Большой Двадцатки. Угу. Не случайно это интервью появилось накануне встреч Путина с европейскими, с американскими лидерами, которых он так ждал. Ну, здесь фактически он протя... протянул тому же Трампу, он протянул руку дружбы. Да? То есть у них в значительной мере... Очень близкие, чтобы не сказать, совпадающие интересы. Нет, я не говорю о том, что -то о русском досье, о том, что Трамп куплен россиянами, о том, что он шпион. Нет, совершенно четко и прагматично. Если мы говорим о том, что собой представляет доктрина Трампа, к примеру, то здесь нельзя не отметить определенного сходства с доктриной Путина. Да. Прежде всего, да. Наш интерес превыше всего, да, America first и вставание с колен, да, Россия, Россия, да. это э, семантические близнецы, да. первый момент. Второй момент, и тот, и другой заинтересованы в отходе и в сломе блоковой системы. Uh -huh. что, uh -huh. говорит, что говорит э, Трамп о НАТО? А зачем оно нам, да? Не надо. Только что деньги тратим, тратим, да. да. Европейцы мало платят за свою э, безопасность, и, и он переносит этот тезис дальше. Он требует, чтобы за свою безопасность Америки платили и корейцы, и японцы. Э, совершенно четко, прагматично, America first. Э, в то же время оба заинтересованы вот в этом эквилибриуме возврата, концерту, но уже не европейскому концерту, уже глобальному концерту. Да. Это э, большие сделки, если мы говорим о Трампе. И э, предложение разменов постоянные, если мы говорим о Путине. У -у -у -у. Да? Сначала Украину предлагали менять на Сирию, затем э, Украину опять-таки предлагают менять на Венесуэлу и так далее. И так далее да? То есть это... Обоюдное стремление к размену. Mm -hmm. Третий момент – это вот такой вот плавающий эквилибриум, э, плавающий, постоянно меняющийся баланс интересов. Да, У нас есть своя э, зона, э, зона интересов, mm -hmm. да, говорят россияне. Mm -hmm. Вы должны ее уважать. Привет Горчакову. То же самое говорят и американцы. У нас есть тоже свои интересы. но в то же время, в любопытный момент, Трамп склонен эту зону ответственности Америки уменьшить. Соответствует ли это интересам Москвы? Да, безусловно. Соответствует ли это интересам других глобальных игроков или хотя бы региональных лидеров? Да, безусловно. В результате что мы видим? В результате мы видим заявление Трампа на на саммите Буэнос-Айресе, что он не будет встречаться с Путиным, пока украинских моряков не освободят. Да. Проходит 7 месяцев, больше уже, да, 7 с лишним месяцев, и он совершенно спокойно встречается с Путиным, не вспоминая о данном ранее обещании. Нормально ли это? Да нормально, в общем-то, для Трампа нормально, поскольку он поступает так, как ему выгодно. Да. Ничего Далее, опять же о Трампе. Он, э, ну вообще Вашингтон в целом, с его подачи, очень сильно прессует Анкару с тем, чтобы она не покупала российских ракет. Да. Он встречается с Эрдоганом, переговаривает с глазу на глаз и нет проблемы. Да ладно, пускай покупают. Вопрос, правда, еще остается с тем, как же быть с F-35-ми. Ну неважно, принцип понятен, да, то есть все можно а, с Китаем точно да. так же. Торговая война в самом разгаре, мы встречаемся с Си Цзиньпином и вуаля, частично, по крайней мере, санкции с Хайваи сняты. Почему? Да, потому что выгодно. Это прагматизм здесь и сейчас. Соответственно, очень близкие интересы, да? и, Опять же, здесь стоит, наверное, отметить вот такой момент, очень любопытный, как мне кажется, и очень важный. Что для ну, европейского, для западного, скажем так, политического мыслителя, для, полит... для политикума в целом, достаточно долгое время основополагающей дихотомией в восприятии мира было вот, э, «демократия хорошо, диктатура плохо». И все. Я, я сейчас не говорю о, о минусах демократии и плюсах диктатуры, я говорю о принципиальной модели. Да, да понимаю. Да. Что делает Трамп? Он говорит, ну, ребята, да, в общем-то, не важно, диктатура у них или нет, важно, чтобы нам было выгодно. Да, понимаю. Да, то есть он говорит, вот э, здесь, пожалуй, нужно говорить вот о принципиальном отличии, наверное, между всевозможными видами национализма, да, или того, что к нему приближается, и империи как таковой. Mm -hmm. да? вот mm -hmm. Исключительно на, арене, э, на внешнеполитической арене это имеет значение. Что у них там внутри, это не важно. Mm -hmm. Важно то, как они относятся к нам и как они ведут себя по отношению к нам. И здесь мы упираемся во что, а в то, что именно такую модель отношений считает для себя самой лучшей Китай. Можно вас вернуть несколько, несколько минут раньше, когда мы говорили о конце, о смерти либеральной демократии. Мне очень интересно, что вы думаете о том, что Путин не первый русский политик, который объявляет смерть либеральной демократии. До него Сталин сделал это, сделал это в 1952 году. А еще ранее, в 1907 или 1909, я не совсем уверен, или там где-то, до около революции, так называемой революции, Ленин тоже очень, как это, очень жестоко осудил буржуазный, буржуазный либерализм, почти намекая о неизбежной смерти. Как вы это себе объясняете? Ленин, Сталин, Путин. Все они против либеральной демократии. А давайте я вам еще три э, имени назову. Окей. Гитлер. Да. Мао Цзэдун. Окей, понимаю. Хорошо. Вернемся опять в настоящему. <смех> <смех> да, да. да. <смех> да но, но, тем не менее, обратите внимание, это те лидеры, которые точно положили конец либерализму в своих государствах. <смех> То есть успели. Да, понимаю. Да. А, вы упомянули Горчакова по имени. А, его, один из его принципов был принцип невмешательства во внутренние дела. Мне кажется, что Путин очень серьезно акцентировал тоже на этот момент во время своего интервью Financial Times. И второй э, момент, который мне очень сильное впечатление э, сделал сделал э, в том, что Горчаков тоже говорил о э, дипломации на тихом, э, как это я себе записал, дипломация тихого голоса. Путин тоже очень ровно, да, очень ровно, очень тихо и спокойно объясняет все это. О конце либерализма. Мне даже показалось, а и вы тоже об этом сказали, говорили до начала нашего разговора, э, лайф-разговора, что он, кажется, предлагал, Путин предлагал подписать новый мирный договор, поэтому мы стали говорить о возобновлении европейского концерта. Скажите пару слов об этом, пожалуйста. Ну, для начала я бы хотел сказать, что, несмотря на то, что э, Горчаков очень популярен в, в правящих кругах России, да. среди тех, кто знает это имя, конечно. Вот. А Александр Михайлович, светлейший князь, все-таки э, несколько лукавил, когда говорил о невмешательстве. Но ну, стоит ли вспоминать, что речь шла как раз о невмешательстве в дела крупных держав? Да, то есть, ну, вспомним о том, кто такой Горчаков, да, то есть э, последний канцлер Российской империи, который задружился с Бисмарком, у которого за спиной была Крымская война, да, э, опять-таки неблагодарная, по его же словам, Австрия, которая в этой Крымской войне Россию не поддержала, ну и так далее, и так далее, то есть э, здесь, пожалуй, я бы провел еще одну любопытную параллель, на которой вот... Э, я к ней периодически возвращаюсь за последние пять лет. То, что происходит сейчас, это в значительной мере, по сути, Вторая Крымская война. Да. Причем не только в отношении региона, в котором это, она происходит, но и в отношении раскладов между ведущими, ведущими силами. Единственное, с той разницей, что, собственно говоря, конфликт между Западом и Россией, да, он сейчас ведется совершенно иными средствами. Он сейчас... Да, но, но цели, в принципе, вот та самая практическая выгода для каждого да. из игроков она все еще на кону, да? то есть это как раз, увы, это слом действительно этой политики ценностей, о которой слишком много говорилось, но слишком мало делалось. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И если говорить о политике тихого голоса, то здесь я бы хотел отметить одно любопытное явление последнего времени чтобы продемонстрировать, насколько тих голос России в нынешних обстоятельствах. В частности, накануне э, саммита в Осаке э, в России были уже в который раз э, раскрыты э, тактико-технические характеристики ракеты «Сармат», которую на Западе называют тона 2 поскольку он в значительной мере э, вероятный является модернизацией известной ракеты советского производства, которая разрабатывалась и строилась в Украине. Поскольку «Сатану» сейчас без помощи Украины Россия не может поддерживать в готовом состоянии, она очень быстро стареет, и ее нужно списывать в утиль. Соответственно, на, на смену ей разрабатывается «Сармат». Так вот, что характерно, как раз о том, что дальность, это дальность пуска ракеты расчетная, Достигает 18 тысяч километров. Стало известно аккурат перед саммитом, перед встречей с uh -huh, uh -huh. Мне кажется, это очень любопытно. Да? А в то же время, а... По похожая модель, очень похожая да, на то, как ведет себя Ким. Uh -huh но сравнивать Северную Корею и Северо-Западной Кореи, то бишь России, наверное, не стоит. Но, тем не менее, параллельно напрашиваются. Но второй момент очень любопытный. Саммит прошел, и теперь э, в России говорят о том, что, собственно, сатану, который списывается, можно использовать для планетарной группировки, чтобы уничтожать о Земле. Вы понимаете? То есть, вот, вот он, этот вроде как тихий голос. Этот э, вроде как, э, с одной стороны, скрытая угроза, да, у нас есть, чем вам ответить, а с другой стороны, ну, у нас есть, чем поддержать вас, да, то есть мы же все-таки земляне, давайте будем. Да, да, он э, несколько раз в своем интервью э, упомянул, упомянул то, что он за мир, мы мир хотим и так далее, то есть, э, но угрожая, как вы говорите, этими новыми ракетами и так далее. Да, а, да. А... Но в контексте первой Крымской войны, тогда Горчаков тоже произнес эту фразу очень известную Россия не сердится, только Россия сосредотачивается». Да. Yeah. Можем ли говорить о том, что процесс сосредотачивания уже кончился или он сейчас в своем как ета, пике, в самой yeah. высокой точке, и что можем ожидать дальше как результат сосредотачивания России? Я не берусь говорить о том, что э, Россия уже на пике сосредоточения, скорее всего, процесс еще продолжается. Да. Хотя, с другой стороны, все зависит от того, что вы имеете в виду, что вы вкладываете в понятие сосредотачивается. Э, с одной стороны, Россия уже... Военная... Я, я лично вкладываю э, ответ на... Даже, даже в контексте э, Россия встает с колен, скажем. Но она продолжает. Возвращение, да? величия и так далее. Да, да. Э, Здесь э, стоит отметить, что в медийной плоскости, да. Да, то есть нынешняя война в значительной мере информационная. Причем я говорю сейчас не только о войне против Украины. Я говорю о войне против Запада, против того же либерализма, который Путин уже похоронил, э, но который все еще сопротивляется, и я надеюсь, Путина переживет. Э, здесь вопрос в том, э, как долго она сможет еще сосредотачиваться, все-таки э, время играет против Путина, и то, что, это вре... э, то, что он это время, в общем-то, надо признать, использовать с спо... пользой для себя, но он умеет ждать, чего не отнимешь. Угу. Российский режим умеет ждать. Да, да. Путин тоже умеет ждать, да. Да. Э, э, и... Здесь, как вот как показали события э, на ассамблее э, Паре э, uh -huh. Пасе, uh -huh. как показали, э, как показал Саммит в Осаке, да, все-таки он является скорее э, стайером, а, э, а европейские лидеры оказались спринтерами. Да, то есть э, они все-таки Несмотря на то, что санкции наложены на Россию, все-таки они, как сказать, сдаются быстрее. Uh -huh. Uh -huh. Вот. У меня большие опасения, честно говоря, такой, не могу сказать, что необоснованный но пессимизм в отношении того, как будут развиваться дальнейшие события, как будут договариваться опять-таки Европа с Россией, но я боюсь, что это будет попытка как раз возвращения отката к тому концерту нации, с которого э, с которого мы начали разговор. Да. А в контексте процесса сосредотачивания... Причем, если... да, да, я да? добавлю, причем э, этот откат э, тем более будет болезненным, э, по моему мнению, что... Э, Границы того же Европейского Союза или границы э, восточные границы НАТО, которые, в общем-то, совпадают, да, они э, не будут приниматься во внимание, ну то есть как, формально же они будут, конечно, но э, этими границами влияние России на Запад не будет остановлено ни в коей мере. Угу. Россия как действовала через русскоязычное население, которое она считает, в общем-то, инструментом. Да? То есть у России, к России, у России к русской и к русскоязычной диаспоре по всему миру очень сугубо инструментальное отношение. Угу. Вот, То есть это, так или иначе, пятая колонна практически для всего Европейского Союза. Это пятая колонна для Соединенных Штатов. По крайней мере, именно в этой роли ее в значительной мере и видит и использует Москва. Понимаю. А, я начал, начал задавать следующий вопрос. А, в контексте а, сосредотачивания России, можем так сказать, можем ли рассматривать процесс а, разрыва в рамках Европы в рамках Европейского Союза как Uh, результат процесса сосредоточивания uh, разрыв uh, разрывы, вы, uh, вы, вы имеете в виду да. разрыв между новой Европой и старой Европой, я так думаю да новой в смысле постсоветское пространство но и политический разрыв скажем по оси а, либеральная консервативная Европа а, социалисты сейчас я уверен, что вы просидели Процессы, которые протекли около выбора Тиммерманса за председателя Европейской комиссии и так далее. Есть, можем ли искать, правильно ли искать связь с этим процессом сосредотачивания России? Я думаю, отчасти можем, но это также и часть более широких процессов, которые происходят в Европе еще года. С 2003 -го. я э, делаю отсылку к собственно, возникновению терминов «новая Европа» и «старая Европа». Их ввел э, вряд, ли, вряд ли очень желая того э, министр обороны в администрации Буша-младшего Дональд Трампс. Но тогда он говорил о Европе новой, которая поддержала вторжение в Ирак. Это были преимущественно восточноевропейские государства. Европе старое, которое его не поддержала прежде всего в лице Германии и Франции. Uh -huh. Но любопытно, что то, что он охарактеризовал таким образом, пережило ситуацию. И эти термины, я имею в виду ситуацию вторжения в Ирак. И эти термины еще более укрепились, поскольку действительно этот раскол налицо. По массе причин, и я думаю, что как раз этот раскол будет углубляться, и Европа разных скоростей, за которую так ратуют Берлин и Париж, еще больше усилит этот раскол. Несмотря на, несмотря на то, что формальное единство континентальной Европы, возможно, и будет сохранено, но противоречия будут обостряться и дальше. Эти противоречия обусловлены как социалистическим прошлым и оппозицией к нему. Да? То есть это разный исторический опыт, если мы говорим о Восточной Европе и Западной Европе. Это с одной стороны. А с другой стороны, это следствие, опять-таки, близости или отдаленности к России. Да, то есть э, не случайно же, если мы посмотрим, кто голосовал против возвращения э, российской делегации в ПАСЕ, то мы увидим, что э, это фактически периметр э, государств, которые, э, ну то есть э, страны Балтии, э, Польша, э, Грузия, то есть это государства как раз находящиеся в непосредственной близости от эпицентра неприятностей, то есть от России. Uh -huh. И да, для этих государств Россия является именно таким, таковой неприятностью, от которой, в общем-то, никуда не деться, но надо сдержаться подальше. Несколько особняком стояла Финляндия, которая голоса депутатов, которые разделились, опять-таки, с одной стороны, исторический опыт, а с другой стороны, никуда не денешься. Бизнес с Россией. И э, очень серьезный бизнес можно вспомнить о гражданстве братьев Ротенбергера. Ну, куда деваться? Да, и, что есть, то есть. Ну а также а, о дачах россиян в Финляндии тоже можно вспомнить. И о а, недвижимости российских Я миллионеров это... в Лондоне тоже. В Лондоне тоже там. Да, да, да. Можно. Ну и Лондон, кстати, здесь тоже показательно, когда британское правительство поддерживает возвращение, а британские парламентарии выступают против него. Это тоже очень показательно. И где-то, наверное, все-таки напоминает финскую модель, правда? Да. Вот, я имею в виду, с одной стороны мы понимаем, что это зло, с другой стороны мы понимаем, что это деньги. Да? Да. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, этот фактор России, безусловно, будет иметь вес, я затрудняюсь ответить, какой вес. Наверное, все-таки ситуативно, поскольку любую, ситу... любую проблему да, вне контекста рассматривать невозможно. Uh -huh. да, то есть она может быть подскудна где-то, но когда она проявляется, то она проявляется здесь и сейчас. Стало быть, нужно рассматривать здесь и сейчас. В конце концов, если так посмотреть, то в отношениях с Украиной, так или иначе, могут быть общие интересы и у Варшавы, и у Москвы, в конце концов. Правильно? Да, да. Но это не означает, что Варшава и Москва любят друг друга. И, может быть, потому что я смотрю на часы, уже 50 минут мы разговариваем. Может быть, последний вопрос на сегодня. Устала ли Украина воевать? Я думаю, что... Выбор э, Зеленского э, очень сильно повлиял его обещание остановить стрельбу. Перестанем воевать. Устала ли Украина воевать? Украина воевать устала, если мы говорим о тылах. Да, то есть э, обыватели обычно устают воевать еще до того, как война начинается. Э, у нас Достаточно сложная ситуация у нас, несмотря на во-первых, я надеюсь, что Зеленский уже начал понимать, что ключ к миру лежит совсем не в Киеве, поскольку, несмотря на разведение войск в столице Луганской силы средств, да, несмотря на то, что он призывает не стрелять, стрельба продолжается буквально вчера российской противотанковой ракетой сепаратисты уничтожили, уничтожили, взорвали медицинский джип, погибли двое человек, еще один очень тяжело ранен, причем одной из этих людей погибших была медсестра. То есть вы понимаете, что война у нас идет неконвенционная, да. Вот. Это вяло текущий конфликт, в завершении которого, безусловно, Киев заинтересован, но ни в каком-нибудь завершении все-таки. Для нас это, в общем-то, справедливая война. А где, где лежит ключ конца войны? Стрельба прекратится, когда того захочет Москва. Москва захочет, чтобы стрельба прекратилась тогда, когда Украина капитулирует в той или иной форме. Будь то федерализация Украины, или согласие на признание Крыма российским, или согласие на минский процесс на условиях России, любой из этих вариантов подходит. Или, опять-таки, достижение критической массы пророссийских сил в украинском парламенте, любой Понимаю. из этих вариантов Москву удовлетворяет. То есть, в этом смысле... Новый европейский концерт, то есть баланс интересов между великими силами, новыми, Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, поведение Трампа в том смысле, Российской Федерации, это соответствует вполне интересам России, Кремля, но справедливое решение войны зависит от поддержки, безусловно, я бы сказал, Запад, Западной Европы, Западного мира, Украины. Согласны с этим? Окей, okay. да. спасибо. Дополнить что-то. хотите Ходите или можем окончить? Да, я думаю, можем завершить. Окей, okay. спасибо большое вам. Почти один час мы разговаривали. Спасибо. Я надеюсь, что для наших зрителей разговор был, по крайней мере, мне был очень интересный разговор этот. Спокойной вечери, ночи вам желаю и скоро увидимся опять. Вы держитесь там. Как это было? Выдержитесь. Денег нет, но выдержитесь. Окей, okay, спасибо, Алексей, спасибо вам.